Так, добрый день, просили в комментариях разъяснить, что такое ограниченно годен к военной службе в мирное время, там, военное время и так далее. То есть, смотрите, вот эти все определения, это постановления так называемые. Вот есть такая есть такой документ, положение о военно-врачебной комиссии, вот, и э, я ссылку на него дам, можете заходить, смотреть. Там есть вот пункт 23, и тут есть перечисление э, этих постановлений, э, относительно которые принимает эта военно-врачебная комиссия, ВЛК, ВВК, как хотите, называйте сокращенно и что они значат то есть расшифровка вот а допустим придатный вот и к чему он придатный к военной службе к военной службе по контракту военной службе в военном резерве для підго... ну то есть для всего идем дальше непридатный написано да если что такое непридатный непридатный до військовой службы с выключением звездка облику есть еще такое э, понятие, как э, военной службе в, воен... в мирное время или ограничено э, годный в военное время. Ну и так далее. Что касается вот ограничено годный, да, то листаем, листаем, листаем. Вот. И вот написано. Ограничено... Э, пригодный к военной службе и вот одновременно с постановлением э, военно-врачебной комиссии в индивидуальном порядке с учетом воинской специальности занимаемой должности возраста работы которые фактически э, выполняются при приспособлены э, к ней кто прошел медицинский осмотр в постановлении в в свободной форме указывается, я, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу. Лица признаны ограниченно годными к военной службе, непригодными к военной службе, высу, непригодны к во, э, службе в высокомобильных десантных войсках, плав, складе, э, морской пехоте, спецслужбе сооружениях каких-то военнослужащие признаны ограниченно годными к военной службе пригодные к военной службе в частях подразделениях обеспечения военных комиссариатах организациях учебных учреждениях и так далее вот открываете да с этого пункта 23 и смотрите Какие? Тут есть другие определения. Временно пригодные, там, допустим. Есть э, непригодные к военной службе в мирный, э, мирное время, ограниченно придат, э, пригодный военное время. И вот тут все это расписано. То есть читаете, смотрите, вот, и определение тут четко, вы, четко вам расписано. Что к чему? Ну, как я назвал, что в индивидуальном порядке там э, определяют. Поэтому и перечень болезней, да, которые э, влекут за собой там э, степень пригодности, так скажем, тоже определены. Про это я тоже снимал видео, можете посмотреть, где и как искать, э, что вам там напишут. Поэтому вот ответил на этот вопрос. Спасибо за вопрос, будете знать.